Иний лег на траву белоснежными хрупкими звездами. Будто с неба пролился искристый густой звездопад. Возвращайся ко мне, этой осенью, сеиваю позднею, Вновь любовь обрести лучше всяких великих наград. Станем долго бродить по ногим, и простуженным улицам вдоль задумчивых стражей продрогших седых тополей утомим свою боль и поверим что все образуется чувств раздуем огонь что таится в осенней зале. возвращайся скорей по дороге Листвой запорошенной. Одиночество горше ты веришь При полной луне. Мне так хочется знать, Что тоскуешь ты тоже, хороший мой, Что горит долго света И в твоем одиноком окне.